после Астары меня, словно бушующую горную реку, скинуло. Множество проблем, непонятных вопросов, непредвиденных трат. Нет настроения, какая-то потерянность. В прошлом к подобным ситуациям относилась героически, закатывала рукава и решала. Сейчас все иначе. Конечно, проблемы стараюсь нивелировать, но дается это очень тяжело. И еще стали всплывать картинки из прошлого на звуки, запахи, встречи. С чем это может быть связано с магической точки зрения? Ну, наверное, с определенной ревизией информации много скопилось, которая у вас не систематизирована в сознании. От того, и вот эта внутренняя неудовлетворенность с собой и отсутствие энергии что-либо делать, потому что старого много чего скопилось. Я думаю, что вам нужно взять несколько дней, может быть может быть немного побольше,. Полного уединения, медитации и ревизии внутреннего своего собственного состояния, переоценки своей собственной жизни. Появляющиеся воспоминания, как реакция на запахи и звуки, это подсказки. К этому периоду времени вас подсознание возвращает, говорит, вот там вот есть некие незакрытые вопросы, который ну, просто сам для себя еще пока не закрыл, да? не определился с отношением, не сделал правильные выводы из ситуации, не сжал информацию в опыт, то есть в большую, в большую точку осознания. Нужно вернуться к этому времени и переосознать, пере, пере, переоценить результаты собственной жизни, чтобы освободилось место сознания, чтобы освободилось в пространстве разума место для нового опыта. Возможно, для этого просто нужно немножко побольше времени и немножко другая, другие внешние обстоятельства, которые будут способствовать. Может быть, немножко больше тишины, может быть, немножко больше уединения, может быть, закрыться от информационного потока, который идет сейчас, и просто перегружает сознание, не дает возможности э, этой каши наконец, свариться уже, да, количество перейти в качество. Подумайте, что было бы для вас предпочтительно для того, чтобы эту ревизию сделать. Ее нужно сделать, подсознание просит.